Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды «Универ ТВ». В я, Лилия Талипова, и мы начинаем. 23 марта в КФУ начался международный конкурс по конфликтологии. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе стартует в КФУ. Кто виноват в первом убийстве человека беспилотником? Конфликты – это неизбежно, но нужно учиться их решать. Именно поэтому 23 марта начался международный конкурс по конфликтологии. Подробнее о котором расскажет Олег Кашин. В стенах Казанского федерального университета 23 марта свою деятельность начал международный конкурс по конфликтологии и медиации. Организаторами конкурса выступили кафедры данного профиля Казанского федерального и Санкт-Петербургского государственного университета. Целью проведения конкурса такого уровня стало формирование профессионального сознания у будущих конфликтологов, а также воспитание студентов навыков по решению конфликтов. Значимость заключается в том, что формируется профессиональное сообщество конфликтологов не только России, но и стран и ближнего зарубежья. Ребята обмениваются опытом, обмениваются знаниями, навыками, которые они получают. И таким образом они повышают свою компетенцию образовательную. Конкурс продлится до 25 марта. И за эти два полных дня участники смогут не только посетить различный мастер-класс, но и выступят перед своими коллегами и профессиональным жюри, чтобы продемонстрировать свои навыки. Поскольку я стоял у истоков тоже в какой-то степени конкурса, я могу понять его значение. Значение его в стране, наверное, самое высокое сейчас. И все, что делает Казанский университет для развития медиации, может быть, до конца и не оценивается, что ли, или вот значение этого конкурса Он становится международным, он становится престижным. За участие в нем университеты начинают бороться, потому что емкость... Вот университета, емкость самого конкурса, она, не так, она ограничена. Хотелось бы также отметить, что международный конкурс по конфликтологии проходит в Казанском федеральном университете уже в пятый раз, и каждый год количество участников только растет. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 31 марта в КФУ с соревнованиями по литературе. Подобные олимпиады – это социальный лифт, которым позволяет победителям поступать в лучшие вузы без экзаменов. О том, что ждет одаренных детей России, ты узнаешь в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете в период с 31 марта по 6 апреля пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Участниками олимпиады станут победители и призеры региональных этапов. Свыше 200 школьников из 49 субъектов Российской Федерации. То, что заключительный этап в этом году будет проходить в одном из интереснейших, пожалуй, самых интересных мест в России, с богатой историей, с богатой литературной биографией, я думаю, имеет большой смысл для нашего мероприятия, для нашего проекта. Для участников Олимпиады руководителей команд предусмотрена обширная культурная программа. У нас будут лекции, которые тоже будут читать Представители университета, об истории университета, обязательно будет экскурсия в университет, будут лекции. Но, ну, например, уже запланировано, что я буду читать лекцию о Толстом в Казани для всех приехавших, для всех олимпиадников и сопровождающих, поскольку у нас идет в университете год Толстого. Думаю, мы тоже очень хотим достойно представить университет и хотим, чтобы наша филология прозвучала по всей стране. Всероссийские олимпиады школьников проводятся ежегодно по 24 образовательным предметам в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный заключительный. Они направлены на выявление, поддержку одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной ориентации и продолжение образования. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. Компания «Обер» незамедлительно приостановила все испытания беспилотников. Сотрудники компании выразили соболезнования семье погибшей заявив о полной готовности сотрудничать со следствием. Что именно послужило причиной страшной трагедии? Невнимательность пешехода или техническая недоработка? Попыталась выяснить Аделя Шамилова.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 Ну, вот на одном из полигонов как раз, Канадского федерального университета готовится как раз, вот, к автопробегу, который скоро будет. Второй автомобиль сейчас оснащается. Ну Там достаточно высокостивной готовности. КФУ и ПАО «КамАЗ» планируют представить несколько моделей, которые запустят в серийное производство ориентировочно через два года. Перед запуском исправное функционирование технологии искусственного интеллекта проверят дополнительно, чтобы исключить риск возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев. Шамилова, Универ Универньюз. Фантастические романы Ясмин Сапфир набирают все больше популярность среди читателей. Нашей съемочной группе удалось побывать в гостях у писательницы. Подробности об этом смотри далее.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 Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!